И здесь народу вы даже не представляете, сколько здесь круглый год жизнь бьет ключом. В любое время года, даже 1 января, здесь была движуха. Комплекс куколка состоит из двух корпусов. Корпус 1, корпус 2. Спортивные площадки, детские площадки. Конечно же, красивейшая архитектура самого здания. Тут телевизор у нас. Здесь у нас замечательная кровать. Там у нас шкаф. Все замечательно, все четко. Большущие панорамные окна. Маленький, комфортный, обалденный номер. С прекрасным видом вот на эту сумасшедшую крону деревьев, дорогие мои. Класс! У природы нет плохой погоды, а у Мир Фэмили нет плохих номеров. Здравствуйте, уважаемые прекрасные телезрители! Кого интересует доходная недвижимость в городе Сочи? А сегодня у нас выпуск из центра Адлера. Это улица Кирова. Напротив у нас... Торговый центр «Плаза» – это самый крупный торговый центр в Адлере. И здесь народу вы даже не представляете, сколько здесь круглый год жизнь бьет ключом. В любое время года, даже 1 января, здесь была движуха. Не исходя из того, что здесь очень много народу, всегда и постоянно здесь бьет ключом вот это вот офисная жизнь, офисный планктон, а также отдыхающие приезжают сюда, дабы пошопиться. Торговый центр. И здесь у меня, к вашему вниманию, вот такой вот пансионат. Бывший, Ныне это уже у нас куколка, которая готова и которая у нас сейчас готовится к запуску. Этот объект у нас называется Mirror Family. В общем, обожаю данный Mirror Family, вам рекомендую. И сейчас вам его показываю. Это у нас входная группа в наш Mirror Family. Видите, комплекс куколка состоит из двух корпусов. Корпус 1, корпус 2. Здесь вы можете купить себе... Mirror Family, для того, чтобы жить постоянно или же сдавать, причем выгодно будет сдаваться сумасшедше, по причине того, что здесь сейчас я разговорился с женщиной, женщина устроилась сюда работать, она работала раньше в этом советском пансионате, он назывался Профспорт, ныне здесь Mirror Family, то есть она говорит, раньше говорит, это что-то было, это было что-то с чем-то. Продолжаем, дорогие мои. Прервалась связь, потому что села у меня батарейка, как говорится, у любви села батарейка. Но у нашей любви батарейка не садится, и у нашей недвижимости батарейка тоже никогда не садится, потому что у нас все располагается в самых лучших местах. У нас все просто высший класс. Я сейчас что сделаю, что утворю? Я, прежде чем зайти вовнутрь, хочу показать вам территорию. Мы пойдем по территории. Начнем с того, чтобы вот эта вот прогулочная зона, петляющая дорога, она у нас по всей территории нашего мира Фэмили. Почему Фэмили? Да потому что это фамильная резиденция. Везде будет у нас вот такая вот газонная трава, где вы видите травушки, пока еще нет, она будет. Это у нас входная группа ресепшн, здесь у нас будет, естественно, служба заселения, все будет это удовольствие у нас здесь заселяться, и, конечно же, по доверительному... Договору доверительного управления сдаваться. Это у нас соединительный коридорчик между первым корпусом и вторым. Теперь вначале, прежде чем зайти вовнутрь, я предлагаю. Пройтись полностью по всей территории. По всей территории. Вот тут, где я иду, здесь у нас будут, естественно, лавочки, светильники. Светильники все приготовлены. И вы будете вот здесь, вот точно так же, как и я, гулять в центре Адлера на улице Кирова. До моря здесь вообще -че пешком подать рукой, как говорится, буквально каких-то максимум там 10-15 минут, неторопливым прогулочным шагом, и вы будете на побережье нашего Черного моря. А если конкретнее, в центре Адлера. Так, вот это у нас что? Видите, вот такие вот светильнички, осветительные элементы, приборы. Здесь у нас будет детская площадка. Вы можете купить себе прекрасный, прекрасный апартамент. Либо вот здесь, либо вот здесь. С видом на эту детскую площадку. Либо в ту сторону, либо в первом, либо во втором корпусе. Вообще без разницы. Самое главное, есть все это удовольствие у нас. И есть, как говорится, что выбрать для вас. Продолжаем идти по территории. Посмотрите на эти деревья. Деревья здесь не бывало Небывалой величины просто, я не знаю, им лет по 50, наверное, еще в советское время, когда строился этот бывший пансионат «Профспорт», это все удовольствие у нас посадили, усадили, это все выросло, и эти деревья сохранили для... Будущего наследия, как говорится, для будущих потомков А если быть конкретнее, для вас И для вас, отдыхающие, дорогие мои Кто здесь будет отдыхать? Идем дальше, продолжаем по территории гулять, прогуливаться Вот это у нас планируется веревочный парк Зона отдыха, здесь будут детские маленькие бебезьяны, детишки скакать Которые будут тут, в общем, резвиться и отдыхать Зона воркаут, спортивные площадки, детские площадки Конечно же, красивейшая архитектура самого здания Красивые вентилируемые фасады Стонированные стеклопакеты. С той стороны вход, ресепшн. И здесь у нас еще один выход. То есть, въезд-выезд у нас есть два входа, два, два въезда. Один въезд, другой выезд, да и без разницы вообще. Как удобно, так и, как говорится, будет функционировать здесь у нас автомобильный трафик, автомобильное движение. Идем далее по территории. Я, как бы, приперся сюда, сейчас вот продавал помещение, забронировали как раз-таки, да. И, думаю, не удержусь, покажу вам то, что здесь нас с вами ждет. Вначале, думаю, в первую очередь покажу территорию. Территория, конечно, еще, видите, предстоит немножечко работы. Но буквально здесь у нас этот отель запускается уже вот в конце мая, начало июня. То бишь уже все официально в работу. И собственники, купившие здесь все это удовольствие, начнут зарабатывать на пассивном доходе. И... Вот внутри там все готово Полностью внутри все готово А здесь вот по территории, вот именно где я нахожусь Еще предстоит выполнить немножечко работ. Видите, там у нас дополнительные детские места отдыха Будут душевые, санузлы, места отдыха В общем, здесь этого предостаточно Также для маленьких мелких звездюков Вот небольшие такие бассейнчики Здесь будут везде лежаки Тут Будут вот такие вот джакузи с противотоком Все это круглогодичное, подогреваемое Все это на территории нашей нашего комплекса, нашего Mirror Family. Вся территория под видеонаблюдением, под охраной и так далее. Так, что у нас тут по размерам получается? Где бы как бы пройти? Давайте по периметру. Вот что за кнопка? Так, что это? Регулятор какой-то? А, он еще не функциклирует, не включен, выключен. Видим, что бассейнчики Особо небольшие, но, в принципе, я думаю, на этот отель этого будет более-менее достаточно. Здесь у нас планируется алкаш-бар, лобби, так называемый, где будут наливать всякие алкогольные напитки или коктейли, чтобы вы такие могли здесь позагорать в летний период и не идти на море. Но я думаю, что большинство из вас, конечно же, будет ходить на море. Как говорится, грех себе в таком удовольствии отказать быть в Сочи и не сходить на море. Ну, в принципе, этих бассейнов более-менее достаточно, я думаю, поэтому... Здесь поплавать можно будет комфортно. Бассейны хороших, таких больших размеров. И самый главный плюс, их два. Два бассейна, поэтому будет, надеюсь, что всем комфортно здесь отдыхать. Теперь настало время пойти в ресепшен, посмотреть, что там внутри. Пойдем. Дорогие друзья, дорогие мои, мы на крыше Mirror Family. Планируется, что здесь у нас будет эксплуатируемая кровля с красивыми лежачками позагорать, возможно, какой-то лобби-бар и, возможно, как говорится, легчайшие алкогольные напитки, ну, в том числе безалкогольные. Кофе, как говорится, у нас никто не отменял. Теперь давайте-ка заходим, покажу вам типовой номер. Они идут порядка 22 квадратных метров. Это типовые номера максимально распространенные. и мы сейчас, давайте, за пример, номер типовой, показываю типовой номер, вот такие номера в наличии. За пример, мы на четвертом этаже, вот такие у нас два лифта, мы в первом корпусе. Лифты у нас включены, но еще не запущены, как вы видите. Вот такие красивые у нас люстрочки, замечательный симпатичный потолочек. Естественно, на полу этот ковролин. Для чего стелят в отелях ковролин? Это делается для того, чтобы всякие там бабы с утра пораньше каблуками не цокали. Специально для этого стелят ковролин, чтобы не цокали. То есть, была бы плитка, тут бы, вы понимаете, спите в номере, а у вас там цок-цок. Кто-то заселяется, да, будет вас. Поэтому для этого ковролинчик у нас здесь в отеле. Заходим. Вот такой вот номерочек, кайфувейший. У меня такие номерочки для вас, дорогие друзья, имеются, пожалуйста. И вот справа здесь у нас будет шкаф. Проходим. Естественно, система здесь у нас вот так. Далее, санузел. Санузел хороших, умеренных размеров, БД. Нормальная душевая Все у нас подключено, все рабочее Готовый номер уже в этом году Начиная с мая месяца Начинает приносить доходных собственнику И здесь мы вот так вот таким вот образом Попадаем в номер Видите, да? Классный, хороший, замечательный Зачетный, я бы даже сказал номер 22 квадратных метра Обзову я его так Вот тут телевизор у нас, здесь у нас замечательная кровать Там у нас шкаф Все замечательно, все четко, большущие панорамные окна Опа и офигевший, офигенный балкончик. Классный балкончик, на котором будет располагаться аротанговая мебель. По стеночкам у нас, видите, у нас здесь какая-то камень крошка. Тонированное остекление. Классное остекление. И, конечно же, вид на нашу прелестную, замечательную территорию. Напротив у нас самый крупный торговый центр Адлера. Плаза Новый век. И наша территория, которая будет ухожена, сделана ландшафтный дизайн. Здесь у меня варианты есть вот в этом крутейшем апартаментном комплексе заметьте, как открываются Ой, еще раз, как открываются стеклопакеты по уму, отъезжает половина стеклопакета в сторону закрываем Чик. ништяк красота встроенный элемент отопления в полу само собой разумеется и естественно ну и посмотрели влюбились ознакомились если нравится дорогие друзья надо как говорится покупать и э, или жить самому или же сдавать потому что как говорится здесь можно зарабатывать на пассивном доходе естественно здесь система у нас либо вот так вот вот видите пик пик пик пик либо по карточке в зависимости от системы вы таким образом у нас и пользуетесь этим удовольствием и можно заключить договор на доверительное управление с управляющей компании отдать в управление, и они вам будут сдавать и приносить вам пассивный доход ежедневно или даже ежемесячно. Везде видеонаблюдение, собой ну, разумеется. Номер без оснащения, без мебели, посмотрели. Настало время посмотреть номер, такой же 21-22 квадратных метра с... опа, да будет свет. С оснащением, упакованный. Вот так вот у нас справа будет вешаться мебель, зеркало, само собой разумеется, чтобы можно было припудрить носик. Здесь у нас мягкая Жопа место, разворачиваюсь. Что у нас тут по оснащению ванной комнаты? Вафельные эти самые халатики, полотенчики, сам собой разумеется фенчики. Ух, даже вода есть. Рыльно мыльная. Ну и в общем водичка отключена, номера так как еще не запущены в общем все полноценное видите, да, все имеется, всего хватает вдоволь совершенно маленький, комфортный обалденный номер точно такой же, как мы видели внизу только что с вами, дорогие друзья само собой разумеется, если мы находимся в отельчике в отельчике у нас должно быть что? все готово для того, чтобы хорошо сдавалось вы можете здесь жить а можете сдавать этим это все наше удовольствие и удобно так, что тут со светом? Так, вот это вот, не понял, а, выключено из розеточки. Ладно, поворачиваемся сюда. Естественно, если мы находимся в отельчике, у нас что должно быть? Сейф, это что, роутер какой-то, Wi-Fi, наверное. И о, холодильник, обалдеть, какой огромный холодильник, не по меркам просто. Чайничек, самое особое, разумеется, тарелочки, ложечки. И сейф, сейф и куча полотенцев постельного. Офигеть, это упакованная реально. Гладилка. Утюжок, сушилка и вешалок. Боже, куда столько вешалок? Вешалок полно. Ну и, в общем, телефончик. Дабы позвонить на ресепшн, сказать принести покушать. Так, открываем теперь балкончик. Шторочки у нас висят. Вау! Как оснащаются номера в Mirror Family? Смотрите, здесь уже у вас ротанговая мебель. Ну, я ее так называю, да? Вы на этой мебели будете сидеть, пить кофе с утра. Ну и тот же самый вид. Все, как говорится, то же самое с прекрасным видом вот на эту сумасшедшую крону деревьев, дорогие мои. Класс! У природы нет плохой погоды, а у Mirror Family нет плохих номеров. Примерно так, да? Естественно, на балкончике, чтобы вам водичка не заливалась, имеются трапики. Видите, да? Трапик на случай большого дождя, чтобы водичка у нас и утекла туда вниз, само собой разумеется. Закрываем. Хопа-на! Все. Опа! Да будет, да будет, как говорится, свет. Сельсовет Классная, полноценная, обалденная кровать. так я Матрас офигенный, толстенный, классный. Причем кровати, они такие смежные, видите, и они раздвигаются. На полу ковролин и удобные, обалденные номера. Кому такие вот номера? У меня супер жирные цены. Посмотрели, влюбились. И теперь, дорогие друзья, надо покупать, иначе потом не успеете. Будет поздно. Вот мы и во входной группы Mirror Family. Вот так вот у нас это... Датчик движения, ворота у нас, двери наши открываются, вы проходите оттуда сюда, чувствуете себя в хорошем, классном отеле в центре Адлера. Далее, вот так вот выглядит у нас холл места общего пользования, естественно, везде фан система, видите, везде видеонаблюдение, зеркала, вставки, красивые такие элементы. Это вот у нас зеркала, я все боялся, чтобы вот так вот края... Ручки не порезать, но они все обработаны. Слава Богу. На полу классный керамогранит. Стойка ресепшена. Пойдем, пройдем. Мы сюда заселяться. Естественно, еще элементы освещения не сделали. Ничего страшного. Керамогранит. Здесь у нас ресепшен, стойка. И говорите, мне на фамилию там, Кулагина я приехала заселяться или приехал все вам говорят так проходите четвертый этаж номер 215 там 413 вот так проходите далее туда у нас на первом этаже номерной фонд здесь у нас два лифта вы проходите в лифты и уезжаете заселяться круто в общем дорогие друзья Здесь у меня цены. Сейчас вам скажу, будете улыбаться. Надеюсь, что, конечно, у меня там ничего не слетело, да, пока я тут хожу. Так, а интернета нету. Нету, нету интернету. В этом месте у меня моя связь что-то ловит плохо. Давайте выходим из ресепшена. Сейчас там у нас все отключено. Сразу же говорю, минимальные площади у нас здесь это 21 квадратный метр. А максимальные площади у нас здесь, дорогие друзья, это практически 80 квадратных метров. Можно брать несколько номеров под объединение. Сделки регистрации в Росреестре по договору купли-продажи. И проходит любая ипотека. Полная сумма в договоре. Центр Адлера, улица Кирова, на огромной перше прекрасной территории. Просто не может не сдаваться. Посмотрите вот на, на эту красоту. Просто пушка. Я ее люблю. Еще раз, дорогие друзья, минимальная цена за квадратный метр 550 тысяч рублей за квадрат. Номера уже идут упакованные. Ремонт, мебель, техника. Ну, правда, в зависимости от выбранного номера. Огромная зеленая территория. И отель у нас уже запускается. Уже запускается в мае, в июне этого года. И вы начнете зарабатывать на пассивном доходе. Мой номер 8-918-880-0747. Звоните, пишите, дорогие друзья. Набирайте меня, говорите, кому какой номер нужно. Я вам все приготовлю. Жду вашего звоночка. Mirror Family рулит. А я, а я в ожидании вас. Вашего приезда, вашего обращения Осталось буквально несколько всего дешевых номеров Далее ценник, когда отель запустится Резко пойдет вверх на удорожание Когда покажет отель доходность Само собой разумеется и цена вырастет Увидимся, надеюсь До скорой встречи, пока Жду вашего звонка